Всем привет! Меня зовут Кутал, мы в Нидерланда, в городе Амстердам, и мы находимся на Музею Мпляйн. Знаете, почему он так называется? Потому что тут куча музеев. Кстати, да. Музей Пляйн – это музейная площадь. Почему она так называется? Посмотрите в окно. Тут Ван Гог Музею, Гудик Музею, а еще для девушек Даймонд Музею. Там находится концертный зал. Там находится театр. И тут внутри посольство. Американское, hello, турецкое, merhaba, и русское. Привет! Знаете, какая-то федерация. Там я подошел, и там написано не входить. Торговный центр российской федерации